Здравствуйте уважаемые друзья меня зовут Тербатай Фачир и сегодня мы хотели поговорить о эпосе Джангар, о сакральности эпоса Джангар и конечно же о буддийском мировоззрении присущем нашему народу и в том числе и нашему великому эпосу ну для начала хотелось бы э, рассказать о школах о традициях джангара у нас э, в калмыцком народе выделяет 7 версий джангара то есть когда мы говорим версия джангара то это определенная версия со своим эпическим языком со своими общими местами эпитетами со своей мелодией со своим вступлением так есть 7 версий джангара сейчас перечислим мало версия и кибухосовского мака то есть версия Эйлянула, 10 глав свое вступление около трехсот строк вступления и каждая глава конечно же начинается со вступления дальше малодерведовская версия Нойнахинского Аймака это по-моему сейчас Киченерский район, поселок Обильный. также ее называют версией Паврама потому что Паврам был один из первых исполнителей в этой версии там насчитывается три главы эпоса о поражении хана Шулмусов Шарагюргю, о поражении Туцагана и о поражении Хана Шалуса в Кюрюль-Эрне. Три главы и тоже вот свое вступление, очень широкое, около 900, около 900 строк, строк вступления. И, ну, наверное, многие слышали, это как раз вот вступление, которое поет наш Равсот Владимир Аконович. Бумбедалагедалах Дуюринделью Люликсем, Вот это как раз и есть версия Джангара Паврама. Дальше идет цикл, Багацухуровский цикл. Там... Тоже три главы эпоса, и самая вот объемная глава в Калмыцком джангаре, это глава о поражении Харакинеса. Кстати, Кинес, это слово князь, русское слово. О а поражении Харакинеса, и это самая объемная глава в нашем джангаре, около, пицу, около пяти тысяч срок. Три версии, дальше. Четвертая, икицухурская версия, версия джангар Шавалин Давы, Давы Шавалиева. Там четыре главы и также свое вступление. Пятая, Харахусовская версия джангара, представителем этой версии был великий джангарчи 20 века, Басангов Мукёвин, о нем я еще позже расскажу. Там шесть глав эпоса, шестая версия это малодиабетовская версия Насанки Балдырова, представлена она одной главой, но тем не менее выделена в свою версию. И седьмая версия, версия джангара донских калмыков, в 1901 году у сходителя Абушиного Дарджи или Бадмы, я вот точно не помню, записали одну главу Эпса Джангар и она представляет вот собой интерес тем, что там много диалектных особенностей донских калмыков. Очень интересно, если кто интересуется вузавским э, подговором гербетского диалекта, то обязательно прочитайте эту главу. Так, семь версий Джангара. У каждой в каждой версии свое вступление, своя мелодия, свой эпический стиль, свой эпический язык. Когда мы говорим о сказительской школе, мы подразумеваем э, школу, когда м, джангарчи воспитываются с детства. То есть раньше было как именитые джангарчи э, учили джангару либо своих детей, либо своих племянников. То есть это шло внутри рода. И так сказительские школы развивались, развивались, но к сожалению в 20 веке они как сказительские школы прекратили свое существование последним, наверное, джангарчи вот именно со сказической школы, которая ведет э, линию преемственности от Эйляна Ула, это Тельтели Джиев, например. В Икицухурской версии последний джангарчи Джукан -Нейман, Нейман, Джукаев, который является племянником до высшего Лиева. Вот. К сожалению, они прекратились, но мы можем их восстановить. Слава Богу, у нас есть книги, где написан текст, есть мелодии, есть записи. И... Я думаю, э, если развивать интерес, то будет много исполнителей. Будет и главная цель, наверное, вновь воссоздать сказительские школы джангарчи. Кстати, хотелось бы сказать, что в Синдзяне э, синдзянские версии джангара, синьцзянская версия представлена 70 главами. И начиная вот от рождения джангара и заканчивая его смертью. Очень тоже интересно. Они у нас изданы в Калмыкии в переводе с, с приложений 100 на современный калмыцкий язык Буляшки Хичи в трех томах. в магазинах можете поспрашивать и, думаю, будет очень интересно прочитать. Так, легенда о первом Джангарчи. Берман в калмыцких степях зафиксировал такую легенду. Во времена правления Убашихана в богатсухуруском Улусе в Улусе Цбека Дарджи жил человек. И однажды этот человек умер. И, как положено по калмыцким обычаям, человека отнесли в степь и оставили, ну, как оставляли на сиденье зверям и птицам. Человек умер, и его душа оказалась в царстве Ирлик-Наминхана. Ирлик-Наминхан минхан это Ямараджа, это э, царь мира адов ирлик -Нуминхан. вот, Он попадает в, в это царство, и царь закона Ирлик-Наминхан, он смотрит по карме. И... И дальше решает судьбу этого человека, то есть души этого человека. Что тогда Эрлик Минхан смотрит свою книгу и видит, что человек, что забрали жизнь человека по ошибке. И тогда для того, чтобы э, ответить ответить за свою ошибку, Эрлик Номинхан предлагает э, этому человеку выбрать один из выбрать один из талантов. Одно из искусств, которое окружало вот, из окружения эрлик Минхана, человек услышал эпос, услышал пение и захотел научиться сказывать эпос, приобрести сказительский дар. эрлик Минхан тогда сказал, хорошо, я тебе дам сказительский дар, но при условии, что ты должен этот дар открыть только лами, то есть, придет, то есть придет человек и попросит тебя исполнить. Потом эрлик Номинхан накладывает этому человеку печать народ. И человек оживает. Человек оживает, встает с идет домой. Приходит домой, люди себе удивляются. Ну, одаехам, МД Кинбулахвай, МД. -эм <laughs> живой человек есть, живой человек. И он ни с кем не разговаривает. То есть вообще не разговаривает, он нем. И так и живет. И однажды к ним в кибитку приходит лама. Лама видит этого человека и начинает говорить с ним. И тогда этот человек начинает говорить и начинает петь джангар. И, вот, и он является первым джангарчи. И у него было очень много учеников. Слава о нем очень быстро распространилась по всей Калмыцкой степи. У него было очень много учеников, но, к сожалению, он ушел вслед с Убашиханом на Алтай. Но и в Калмыки, и в Калмыцких степях осталось 50 его учеников. И, возможно, эти 50 учеников и ведут э, свои скатические школы. Дальше. Это легенда. То есть, что говорится в этой легенде, что дар, сказический дар, дается Эрлик Наминханом. Эрлик Наминхан ⁇ царь закона, который решает судьбу умершего человека. Так. Ну, легенда. Многие бы в нее не поверили, но посмотрим логически. Многие вот люди верят в Иисуса Христа, в Будду, Лаудзы, в просвещенных, просветленных людей. Вот вы верите просветленных людей? Конечно же, они конечно же были и учат нас и до сих пор мы э, продолжаем это учение. Вот. То есть если есть просветленные люди, то значит существует нирвана, состояние просветленности. Если существует нирвана, то у нее должен быть, должен быть антипод. То есть если есть черная, то, будет, то есть белое. черное и белая, белая взаимодополняют друг друга, происходят из друг друга. Вот. Если есть нирвана, то есть и сансара. Дальше. Сансара. Сансара ⁇ это состояние непросветленного ума. То есть, нирвана ⁇ это когда... Вернее, сансара ⁇ это когда человек смотрит, видит действительность, как будто бы через отражение в зеркале. Он видит действительность, реальность, как в отражении. А нирвана ⁇ это когда человек видит то, каким оно есть. Если есть сансара. Дальше. Вспоминаем. Колесо сансары. Да? Многие видели вот это вот изображение на Атханках, в храмах буддийских Колесо сансары. В нем шесть классов живых существ. То есть если вы верите нирвану значит вы верите в Сансару. Логически. Если вы верите в Сансару, значит вы верите Реинкарнации. То есть 6 э, классов существ. Есть боги, они живут счастливо в своем мире. Есть полубоги, которые завидуют богам, постоянно с ними воюют. Это демоны, титаны, полубоги. Вот это Асуры, второй класс. Дальше ниже идет мир людей. Мир людей считается перерождение если ты родился человеком считается самым благоприятным для просветления мир людей дальше ниже идет мир животных то есть если ты плохо себя вел то ты перерождаешься животными отрабатываешь свою карму ниже еще есть пятый класс это преты это вечно голодные духи у них очень большой живот и очень маленькое горло размером с, с ушкой иголки и они не могут никак наесться у них много еды в их мире но никак не могут наесться то есть в и перерождаются очень жадные люди скряги или еще кто-то и дальше шестой класс это мир адов вот там как раз таки и э, вот там как раз таки властвует ирлик на Минхан, Ямараджа. вот если мы верим в сансару если мы верим в перерождение в класс этих живых существ значит значит эрлик на минхан существует можно так сказать конечно многие неверующие могут э, подумать что это сказки Но ну, это уже дело человека каждого человека так вот о том что дар сказический дар передается вернее дается эрлик на минханам, это первый факт о сакральности япаса джангар И я еще еще несколько фактов перечислил это первый факт согласно буддийской космологии и весь мир эпоса и калмыцкое мировоззрение и религия она все наполнена буддийской космологией я еще дальше буду об этом говорить первая легенда вторая легенда, ее записал а кстати вот эту легенду про Эрик Наминхана записанную в калмыцких степях Бергманом, ученым немецким также такой же вариант почти, практически идентичный записали в Синдзяне у синдзянских Айратов вторая легенда была записана писателем Дарджиевым о том, что однажды Джангар его богатыри, починив всех 70 ханов, заскучали на перу. Они устали от походов, устали от, от перов. И однажды появилась в кругу богатырей, появилась женщина, целомудренная женщина Арагни Дагни. Запомните, Арагни Дагни. И она начала петь Джангар. Бог, джангару его богатырю начала исполнять эпос про них. Тогда богатыри стали веселыми и продолжили свой пир. Вот здесь очень важный момент. Арагни-дагни. Это Арагни-дагни или Дагни. Это вариант произношения санскритского слова Дакини монгольскими народами. Мы произносим слово Дакини как Дагни. Теперь разберемся, кто это Дакини. Дакини это женские божества, духи. И они, с чем они связаны, внимание, с чем они связаны? Они связаны с тантрой, с тайными учениями. То есть если по легенде джангар начала петь дакини то она связана с тайными учениями то можно говорить о том что джангар по сути может быть и является одним из тайных учений кто его знает все помнят про ну, мы калмыки многие знают про нюцкин батермут. это когда воины в полуобнаженном виде без доспехов шли в бой под действием какого-то вот э, транса возможно это и есть тантрические, тантрические учения а если дакини связаны с тантрой, и дакини поет на перу джангара, то это второй факт сакральности. Возможно, это тайное учение. И, кстати, еще один момент. Вот многие говорят, почему женщинам нельзя петь джангар? Я скажу, женщинам можно петь джангар, но дакини – это целомудренные женские божества. То есть девочки могут быть джангарчи, ну, конечно, до определенного возраста. Но женщины уже нет. Я вот на эту тему, вот э, где-то год назад, наверное, переписывался с Дианой Басханживой, и мы разговаривали о джангре. Она побывала в, в Синьцзяне, во внутренней Монголии, в Монголии. И вот я ей сказал, я ее спрашивал, почему по тебе не исполнить этот отрывок, не научиться? Она сказала, что люди говорят, что женщины, исполняющие джангр, э, у них очень тяжелая судьба. И поэтому лучше, наверное, не стоит женщинам исполнять джангар. Не потому, что это чисто мужская прерогатива, да? мужская привилегия, а потому, что это тайное учение, и оно очень важно. То, что женщина, вернее, девушка, женщина, исполняющая джангар, должна быть подобна Дакине. В нашем мире очень много медиумов, людей, вообще везде среди многих народов есть медиумы, шаманы монахи, ламы, которые имеют определенные способности. Да? И есть два пути, как этому научиться. Вот снахари, шаманы. Есть два пути. Первый путь ⁇ это когда человек учится постепенно, постепенно, он в это вникает, приобретая способности. Первый путь. Как стать медиумом? Второй путь. Когда просто, как говорят про шаман, просто с неба падает дар и все. Просто он один, просто человек один раз просыпается и он понимает, что что-то с ним происходит. Вот точно так же происходит из Джангарчи. Пример, Басангов Мукюин Джангарчи, от которого записали 6 глав в Хархусовской версии. Он родился в Хархусовском Улусе. В раннем возрасте он потерял родителей. Его старшая сестра вышла замуж в яндекамачажный Улус. то есть это было до революции еще. Ну и забрала его с собой. И он заболел оспой. Он заболел оспой, тогда его в отдалении от Хатона поселили в отдельной кибитке, на самоизоляцию. И он там бедный ребенок находился один болел оспой и ему приснилось что он умер вернее он говорил что он умер он умер и привиделось ему якобы лама его взял за руку и повел кирлик на минхан когда он его привел кирлик на минхану он же ребенок не понимал о чем там ведется речь В конце концов два ламы радостно взяли подхватили посадили его на плечи и вернули к жизнь тогда он очнулся очнулся он выздоровевшим и и открыл себе сказический дар тогда он начал учиться и начал исполнять джангар и вот на конкурсе джангарчи в 1939 году он занял первое место второе место занял до вашего он был джангарчи дегламатор но несмотря на это вот история того как он стал джангарчи но потом уже когда революция коммунизм он уже не так часто рассказывал об этом но об этом пишут можете почитать Николая биткеева вот это подтверждение тому что сказический дар Ему можно научиться, а он может просто сам тебя выбрать. Еще одна сходная история есть. В западной Монголии, в конце XIX века. Там тоже проживают айраты, наши братья. Ну, те, кто не был на Волге здесь. И у них есть свои сказания, тоже эпические. И был один великий сказитель, Этен Гончик. Однажды он, будучи ребенком, пас Кос и Овец. И он задремал и ему привиделось будто на драконе прилетел царь драконов и спрашивает у него хочешь ли ты обрести сказистский дар на что ребенок согласился тогда ему царь драконов сказал тогда преподнеси в дар небу одного козла ребенок очнулся и увидел что одного козленка задрал волк и с тех пор он обнаружил себе дар то есть вот эти вот вот эти две истории калмыцкая и западная монгольская иратская они похожи то есть у нас Дар дает эрлиф на Минхан либо Дакини Западной Монголии, то есть джангар дает Эрлиф на Минхан или Дакини. А иратские сказания Западной Монголии дает царь драконов. И это все вместе соотносятся и в это можно верить, можно не верить, но сакральность и высшие силы в нашем мире однозначно присутствуют. Дальше хотелось бы рассказать о мире джангаре, о мире джангара, где все действия происходят. Действие происходит на континенте Джамбудвипа, на калмыцком Замбутив. Вот примеры Жангара. То есть, это есть Джамбудвипа. По буддийской космологии, Джамбудвипа – это один из четырех континентов, который населяет люди. Один из четырех континентов. В центре континента находится гора Сумеру, основание горы Сумеру. Гора Сумеру уходит вверх, и ее высота равняется глубине океана на ее э, на ее вершине э, 33 э, небеса тридцать трех тингеров трех небожителей джангре это тоже есть Гучингурун Хурмустын Тенгр небеса трясти трех небожителей вот Джамбудвипа и гора Сумеру в Джангре гора Сумеру это Эйльманхэнсагануулы то есть когда богатырь выступает поход он обязательно забирается на вершину горы -Ула и озирается по сторонам то есть холодными глазами посмотрев на разные четыре стороны буддийская космология перекладывается на эпос либо иногда это называется эта гора называется как алта алтаула то есть пуп небо гора алтай Айраты, калмыки, халингутгиджи и то есть Калмыки это айраты, кочующие между Волгой и Уралом. Так вот, мы, наш народ живет уже на Волге около 400 лет, но до сих пор наши джангарчи воспевали, Алтай, историческую родину айратов, воспевают и, и будут воспевать. Говоря о том, что Алтай и Эль Ула это сумеру, вот пример еще один. Эльманхансагануула газыртынгир хоирин киисен То есть гора Эльманхансагануула словно пуп неба и земли. То есть вспоминаем буддийскую космологию. Небеса и Джамбудвипу соединяет гора Сумеру. Джангри говорится: гора Эльманхансагануула это пуп неба и земли. Пуп соединяет небо и землю, пуповина соединяет ребенка с матерью. Страна Джангара, то есть на Джамбу, в Джамбудвипе, на континенте Джамбудвипа 70 ханств, 70 ханов, 70 стран. И страна Джангара называется Арбумбин Орн, то есть северная страна Бумба. И, кстати, очень интересно, в викицухурской версии, в кицугурской традиции Джангара, страна называется Аранжаджин Нутык, страна северной веры. Это очень интересно. Почему? Самыми северными буддистами были до прихода буддизма в великую степь были тибетцы. Они назывались северными буддистами. Когда буддизм пришел в великую степь, пришел к монголам, к айратам, а джунгары, а последствия калмыки это самые северные буддисты. И вот почему страна называется Ар Бумбинуран. Очень много вот э, очень много пасхалок, к будди, отсылок к буддизму и к Алтаю. Например, Бумбе Дала, о котором говорится, Океан Бумба, да? это Иртыш, река Иртыш, Бумбе Иртыш Что означает само слово Джамгар? Есть многие версии. Якобы Джингер, Джингер, звонкий, звенящий. Есть версия что это Джехангир, один из э, великих ханов одного из тюркских народов. Но есть версия, что джангар это белый бадхисатва. Почему? На тибетском эпитет Авалкита Швары. Швары, бадхисатва сострадания. Вот мантра, которую все знает он мани Это есть мантра Авалкита Швары. И эпитет, один из эпитетов Авалкита Швары, джанг кар. То есть белый бадхисатва. И действительно, если посмотреть сюжет джангара, то среди всех персонажей, джангар самый добрый персонаж, вот даже когда приходит вражеский посланник и требует у него определенных там 55 вещей и требует подчиниться то джангар соглашается ради того чтобы не было кровопролития это говорит о том что сам джангар это воплощение бадхисаттв и 12 богатырей сам великий элянаула назвал богатырей как воплощение бадхисаттв хонгар это махакала савр кунде савр это ваджрапани, знаете, да, ваджрапани, который держит скипетр, устрашающий такой. Алтин че это манджушри, бадхисаттва знаний, да? Вот, и это третий или, какой уж, я уже сбился, что-то. Четвертый факт сакральности эпоса джангар. Дальше двигаемся, что такое зу? Вот, в джангаре есть, да, в богатсхурской версии джангара говорится, зу тал хлехле, зурган минган шарайл тансюмин, Белберян тужде хорыгна. Что такое зу? Здесь есть одна красивая легенда. Будда Шакьямуни решил отправиться на небеса 33 его неважителей, решил покинуть этот мир. Он покинул этот мир и царь государства, государство Касала, который очень почитал Будду, и он узнал о том, что Будда покинул этот мир тяжело заболел от, от, от горя. Тогда ученики Будды Шакьямуни собрались и один из его Учеников Маут гальяна который из всех обладал э, магическими способностями э, ну, обладал магическими способностями выше остальных учеников он решил направиться буддик ну с помощью своей магии и сообщить о том что царь горюет, что царь горюет. тогда ученики э, будды попросили мастеров государства касала последовать за мало и из образа будды Настоящего Будды э -э, сотворить три статуи. Маут отправляется на небеса 33 тенге. Вспоминаем, да? Гучин Гурнхурмустын Тенгр, как в Джангре отправляется на небеса от 33 тенге. Берет с собой мастеров. Мастера впоследствии изготовляют три прижизненных, как сейчас говорятся, статуи Будды Шакеймуни. Одна большая, другая маленькая, другая средняя, другая маленькая. Дальше, что происходит с этими статуями? Большая статуя попадает в Китай. В Китае буддизм пошел раньше, в великую степь Попадает в Китай. Средняя статуя во время того, когда ее перевозили через море. Корабль тонул. И статуя попала к царю нагов. Наги это мифические существа, полузмеи, и полулюди. Полубоги. Одни из полубогов, да, морские. Кстати, наги есть в World of Warcraft. Там есть наги. Маленькая статуя попадает в Непал. В 9 веке тибетский царь заключает династический брак с, с дочерью китайского императора. И узнав о том, что в Тибете буддизм имеет широкое распространение, э, в приданное китайский император отправляет ней со своей дочерью принцессой большую статую Будды. Эта статуя называется Джоо Шакьямуни. Вот эти три статуи все называются Джоо Шакьямуни. Но в те времена царь мог иметь больше одной жены, и он заключил генетический брак с непальской принцессой. Та непальская принцесса тоже привозит между собой статую Джоо Шакьямуни, маленькую статую. Таким образом, эти две статуи попадают в Тибет. джо это санскритское слово, а калмыцкий вариант произношения этого слова Джо Шакьямуни ЗУ. Как раз таки это есть. Джу, зу, зе и джи они чертующие согласны. Зу. О том, что айраты поклонялись зу. Можно сказать, что в калмыцком языке есть специальное слово, означающее идти на поклон к Джо-Ошак-Ямуни, к Зу, в Тибет. зу уль а слово Зу. И еще, один, еще одно есть упоминание. Габан Шара пишет в истории о, о, о четырех Айратах. О том, что Хашутский хан Кундлен убаши кундулен будучи паломничца в Тибете, преклоняясь перед статуей Джо-Ошак-Ямуни, сказал такие слова. харым -ви если перевести, то если стану богатым я, да не стану жадным я. Если стану знатным я, да не стану горделивым я. Джовошакья не наставь меня в этом. Так пишет Габан Шараб в истории четырех айратов о том, как поклоняется статуи Джовошакья Муни. Как раз это и есть зу, которая описывается в Джангаре, нашем калмыцком джангаре. И я вот раньше думал, что джангар это сказка, которая перешло, переросла переросло сказание, потом э, талантливые люди, поэты, да, развивали, развивали, развивали. Но недавно я начал задумываться, э, начал читать про буддийскую космологию, сравнивать с джангаром, общаться вот с разными людьми, знающими людьми, кто занимается этим. и я поверил в легенду о Мерлихна Винхане, если честно. Потому что это такое придумать людям. Это я не знаю, каким надо быть <связать> гением. В Харахусовской версии Джангара говорится Арыгзугинбаатр, Базы Кулан хонгер, То есть воинственный Улан хонгер, богатырь северный зу, северный Джо Шакемуни дальше вот еще какие вот буддийские элементы шарин дырвын шарин дырвын кит четыре желтых монастыря тоже встречается часто Шакьямунин ямунин вот там есть такие слова шатыр болсын шарта дырвын далата шарин дырвын китте шак ильте хуэльгэн ламта то есть сламой перерожденцем будды шак такое тоже есть в джангаре Хуврык. Хуврык. Что такое хуврык? Хуврык это сангха. Дальше я еще буду говорить об этом. Дальше еще объясню. Хуврык. Монашеская община. Шаре улань елигрдже. Шакьян тота нем тмун хувргань. Шатыр болсунбум был. Шанхилган халядже, шаре улань елегрдже, Увы увыр увыргельдне. Шаре улань елигрдже. Что это такое? Делясь на желтых и красных. Из истории буддизма мы знаем, что в Тибете власть разделилась на две школы. Красно-шапочный и желто-шапочный. Еще одна отсылка. Дальше. Вот как раз Ирднина 9 Девять глав из десяти по, по версии Джангара и Ола. Икипухосовская версии, Начинается со слов. Ирднина Сакте То есть о чем говорится? О том, что... Потомок Такизулы Хана, внук Тангсик Бумбе Хана, сын Юзин Калдыр Хана, единственное поколение Джангыр, родился во времена Ирдни Сакты, во времена начала ирне Что такое Эрдне? Эрдне санскритское слово Ратна, драгоценность. Три Ратна, это три драгоценности, три драгоценности буддизма. Будда, Тхарма, Сангха. На калмыцком Будда, Бурхан, Дхарма, Ном. Кстати, Ном пришло в индийский язык с греческого номас дом Nom, учение будды дхарма и санха бурсын хурык вот о чем я недавно говорил то есть это три драгоценности то есть можно говорить о том что джангар родился в времена появления трех драгоценностей кстати в первом переводе липкина было так это было в первые дни появления трех рд но время был коммунизм хорошо что хоть издали джангар батру басангу первому калмыцкому писателю пришлось прожить немало усилий для издания для перевода джангра ну идеология конечно дала о своем знать и пришлось изменить ну вот джанга родился во время появления трех дней то есть распространения веры. джанга родился во время распространения веры бурханов бурхан что такое бурхан бурхан вообще буддизм впервые пришел в великую степь с китая древние тюрки древние уйгуры были буддисты даже город багдад назывался Будда-дата и был построен в форме мандалы, то есть древние тюрки были буддисты они его переняли от китайцев. И слово Бурхан является тюркским вариантом произношения слова китайское слово Будда. Я не могу произнести как на китайском Будде, но можете заглянуть в древне тюрский словарь и это найти. Или можете подписаться на мою страницу в Инстаграме, там у меня есть этот Вот. И Бурхан это именно Будда, это не бог. Бог на калмыцком Тенгер. Боги, небожители. А, дальше еще какие моменты Что такое ном руха? Вот, в русском э, переводе, в переводе на русский язык, написано о том, что взял в плен. Но на самом деле это переводится не так. Что такое Ном, я уже говорил, это учение Будды. Ном дан значит свою веру. А Орулхэ, Орхэ входить, а орухе вводить. То есть, если, мы, если перевести правильно, то будет ввел свою веру. Кстати, вот в джангаре, когда говорится о битвах с мангасами, шумусами, да, с нечистыми силами. И вот, например, глава, когда говорится про битву с мангасами, то говорится Ном дан не говорится, победил, да, Дора Цулксен, вот когда победил, если враги джангра люди, то Дора Цулксен или Кейльбергсен взял в плен, а когда идут битвы с мангасами, то Номданорусен. И я это всегда представлял так, то что вот они были нечистыми, злыми существами, и после того, как Джангар их побеждает, вводит их в учение Будды и... Искренне поверив в учения, они перерождаются и становятся счастливыми обычными людьми. Я как-то это так, это немного фэнтезийно, но я вот этого так понимаю, И думаю, может быть так оно и есть. То есть, злое существо, а потом оно переходит на светлую сторону. То есть джангер, побеждая Шилмусов, им оказывает огромную слугу. Шатыр босын бомбылвын, эврян босаксын, шарин дырвын, тюрен гардей то есть... Джангар это не только светский властелин, да, но это и духовный властелин. То есть очень красиво в русском переводе Липкина сказано об этом. Был повелителем истинным он желтых четыре истины он соединил в своих руках. Очень красиво, да, скажем. <с> <с> То есть четыре желтых четыре истины. Но это же четыре благородные истины. То есть и подтверждение тому, что Джангар, возможно, это Авалтлишвара, что он не только светский властелин, но и духовный. То есть в калмыцком ханстве было как? Был мирской властелин, хан. И шадин лама калмыки верховный лам Духовный и светский. А джангар соединяет эти качества в себе в одном. Он и духовный лидер, и мирской лидер. И вот там есть слова. Что это такое? Что такое сюгботи? Это сукхавати. Можете загуглить, сукхавати это чистые земли будды Митапхи. Это то, что заходится, чистые земли Будды Митапхи находится за пределами Сансары. То есть, чтобы найти эти земли, надо добиться просветления. И богатыри, когда дают клятву братскую, они дают клятву не народу, кстати, ангар слово. Они дают друг другу клятву, то, что они будут братьями. И они говорят, что мы вместе достигнем чистых земель, сукхавати. Дальше еще есть момент, как раз таки версии Паурама, то есть Малдибетовской версии, но и нахинского Аймака. Дорин долан дейдин арвун кюсиль То есть Джангар стал сновидением для нижних семи миров и стал мечтой для верхних двенадцати миров. Что за нижние семь миров и верхние двенадцать миров? Нижние семь миров это семь этажей мира адов где как раз таки проект Эрлиф Наминха, о котором мы раньше говорили. В буддийской космологии так оно есть. 7 этажей ада. И еще есть восьмой самый глубокий, но ну, туда. Чтобы туда попасть, это надо быть очень-очень плохим. вот Семь этажей ада. Вот как э, Данте или Гвери описывает, сколько? 12 кругов ада или 9 да, кругов ада. Только в буддийской космологии не круги, а этажи. Вот так, вертикально. И 12 дееды нарун хойр горн. Это 12 небес желаний. Как я уже говорил, в синдианской версии Джангара последняя глава это о том, как Хан джангар передал свою власть наследнику и передал ему печать. Печать страны Бумбы называется Алта Джугин Арслын Тамга, то есть львиная э, печать Алтая и Зу. Ну Азу я уже говорил. И, кстати, я вот был на одной конференции, когда работал учителем учителем калмыцкого языка, и одна учительница выступала и рассказывала как раз таки про главу о Шара Гюргю, где Джангар покидает свое ханство, уезжает в далекие, в далекие края, забывает уже о том, что он был ханом, женится, у него появляется ребенок Улан Шовшур и этот ребенок побеждает как раз таки вражеского хана Шара Шарагюргю. И она говорит о том, что почему Джангар бросил свою страну, бросил своих побратимов-благодарей для того, чтобы найти наследника, преемника. Оказывается, это не так. То есть там описывается, в этой главе описывается, пишется, пишется о том, что Джангар и его богатыри захватили всю Джамбудвипу и тоже заскучали, уже не знали, что делать. И тогда Джангар говорит о том, что, вот, кстати, я слова выписал специально. От То есть чистые райские земли. НИРВНДЕ вот Хацак был. Нирван. Знакомое слово? Нирван. Да, созвучно, нирвана То есть джангар конкретно заявляет. Вот пришло мое время уходить в Нирвану. Он уже просветленный, теперь ему осталось попрощаться с жизнью. Тогда 12 богатырей, 12 побратимгов, они решают уходить с джангаром вместе. Тоже они вместе сообщают и решают. И решают, кому передать власть. Какой богатырь э, О каком богатыре больше всего подвигов в джангаре? Конечно хонггар В синдианских версиях и камыцких версиях о Хонгаре больше всего глав. Второй богатырь, который тоже совершает много подвигов после хонгара, это Хашу Нулан. Помните главу о трех мальчиганах? Сын Хонгара. Хашунулан. Хашу Нулан, ну, яблоко от яблони недалеко падает, сын своего отца и э, Архта Кюмне Угубала от и преемником Джангар становится Хошу Налан. -ну Смысл всего этого – это глубокое буддийское мировоззрение, связано с буддийской космологии. Конечно же, это и связано с, с до буддийским да, айратов, степняков, кочевников. Конечно же, и с это связано. Тибетянцы тоже есть верхний мир, средний мир, нижний мир. Ирлик тоже есть персонаж в тибетянстве. И для того чтобы, для того чтобы Джангар, понимать, надо развиваться в соответствии с этой духовной культурой. Мы все-таки калмыки, мы выходцы из Азии. Мы европейцы с азиатской культурой. Больше нет такого народа. Мы, наша национальная культура азиатская, живем мы в Европе. Восток мудр, запад прогрессивен. Я думаю, мы должны эти качества в себе соединять 50 на 50 как джангар соединил, соединил духовность, духовность да, и светскость да, да. так и мы должны и для того чтобы джангаром заниматься делать интерпретации какие-то да вот многие говорят что джангар ну, я вернее слышал такое джангар и его богатыри должны стать новыми для калмыка должны стать как бэтмены там, супермены но но это неправильно почему это неправильно потому что джангар это не просто сюжет вот он пошел туда захватил того пришел обратно попировал и все джангар он насыщен учением много советов очень много всяких поучительных моментов очень много дофталяющих моментов и для того чтобы понимать джангар надо окунуться в эту культуру в духовную культуру восточную культуру даже не только калмыцкую а восточную культуру и этим надо заниматься конечно было бы хорошо если бы наши дети бы развивались бы также в соответствии со своей до да, национальной культурой в со своими духовными с, с духовным принципе принципами предков да конечно сейчас у нас есть предмет калмыцкий язык до да, история культура родного края но этого как будто бы как-то недостаточно А учителей тоже нельзя все перекладывать и для того чтобы Понимать джангар, говорить о джангаре, не интерпретировать его правильно И вдохновляться им, конечно же, надо окунуться во всю эту культуру Надо очень много чего прочитать, изучить А наши-то предки буквально сто лет назад были наполнены этим А мы уже нет И опять же, когда учили джангарчи вот Сегодня Максим, да, разговаривали? Учили джангарчи, должен был быть учитель и ребенок, его родственник, или отец, или дядя Джангарчи, из детства учили. И он постоянно ребенок все это слышал, ему все это рассказывали. И он впитывал это себе. Он набирался этой силой, духовной силы. И через исполнение Джангара он тут силу отдавал людям. Для меня, вот раньше Джангар я считал как, ну, опять же говорил уже, как сказка, поэма. Но для меня это стало больше, чем поэма или или там сочинение чего-то. Для меня это связано с сномом с учением Будды. Кстати, э, один из величайших джангарчи 20 века, джевин Джуна Синдзяни, он знал и исполнял 25 глав джангара. Один из величайших джангарчи Синдзяни. Вот. Есть у него одна глава. Генеалогия э, богатырей джангара. Джангара и его богатырей и там он говорит в конце то, что номин джангрин То есть есть вот такой вот номин зюркан, как правильно перевести? Не заклинание, а на буддийской мантры. И там есть. Там присутствует имя Джангара. Прям так и написано. Вот можете взять второй том синдзянского джангара. И там есть слово джангарзык. Джангарзык как раз то есть джанкар это и если джангр. это кстати вот этот номинзюркен э, который о котором он говорит это мигзем восхваление зонгква гигэна и вот и я считаю джангар намного выше чем просто литературный жанр джангар э, намного выше и для меня джангар как как ном, как учение будды Калмыцкая культура – это как гора Сумеру, высокая-высокая гора Сумеру. Над ней светит солнце. Это солнце – учение Будды. В горе дует ветер, завивает в раскаты горы. Это калмыцкая музыка, калмыцкие песни. Над горой летают орлы, скачут лошади. Это калмыцкий танец. Деревья, живописные деревья на горе. Это письменность Тодобичик. Сама почва – Сама гора это калмыцкий язык, а самоцветы, драгоценные металлы, драгоценности, сокрытые в горе, это джангар.